Доброго времени суток всем. Решил вспомнить молодость, и заскочил на Комариное озеро. Пробежался по берегу, нашел точку с плотой, и карасен. Также не забываем про кофе. Не забудьте прожать, лайк, и подписку, вам не сложно, мне, оргазм. Крючки использовал средние шесть, наживка, медовое тесто. А вот и координаты. Осторожно, бывают зацепы. Не хвостая, не чешуи, и друзья.